Всем привет! Мы поедем, покатаемся на автомобиле Кожаные кресла Руль спортивный Давай, надо пристегнуться обязательно Так, давай! Мы едем на электромобиле, Дима очень любит кататься на электромобиле. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.